Дело в том, что это блюз. Это музыка, которую вы все любите. Мы все ее любим. Это блюз, детка. Вы должны его слушать, вы должны его уважать. Это мой тайп. Слышишь мой тайп? Я. Это мой тайп. Слышишь мой тайп? Я. Эй. Я. Эй. Па. Я. Эй, hey, парень, это мощно, я слышу твои стоны, зови меня отчим Я мало песен знаю, но есть одна моя Я сделаю всем фору, а потом чилл-аут Мой клоуни, сдать или тэп, в облаках услышь мой глаг, воржаться, чак, выношу в отек, тут пари, цеп, мне докр, пристал попить, да от них еще жестче, я в мод убегай быстрей, пока не нашел Я иду брать лут, мне нужен лут, мне нужен текст, а не нужен тэк, Я запись, тебе, ты мой петербэк, забить тем, чем не надо, бей. это мой type слышишь мой так это мой type слышишь мой это мой type слышишь мой так я это мой слышишь мой я это мой слышишь